Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить об окситоцине. Коротко очень. Что я хочу озвучить об окситоцине? Окситоцин – это, конечно же, гормон любви. Окситоцин – это такой, как вам сказать, наверное, на сегодняшний день очень, с одной стороны, изученный теории гормон, а с другой стороны, особенно в России, мало подтвержденный, ну, на практике, то есть очень мало специалистов его используют в клинической практике. И мы знаем, что окситоцин очень полезен. Вот если вы сейчас полезете в Google, там где написано «окситоцин» – ну, всего, Вот. А с другой стороны, мало кто его экзоген это вообще использует. И хотелось бы поговорить вам не просто пожелать больше обниматься и получать окситоцин любить. Это понятно. Хотелось бы озвучить такой момент по поводу окситоцина. Возможно применение окситоцина для оккупирования острых, тяжелых, невротических расстройств, соответственно, маниакальных каких-то фаз и так далее, тревожных расстройств. Особенно, по крайней мере, это может быть оправдано в тех расстройствах, которые явно вызваны у нас, ну, допустим, да, чувство тревоги и панические атаки могут быть вызваны э, гипертиреозом. Если вас наблюдает ваш эндокринолог, он в принципе может проследить экз... назначить минимальные, там что там на психику минимальные нужны дозировки, которые, соответственно, могут вам помочь в преодолении вот этого вот состояния. Окситоцин работает коротко, он не пролонгированный у нас продается в общем доступе, но можно назначить минимальные дозировки, по чуть-чуть его вводить, сочетая с какими-то ну, расслабляющими массажами, еще чем-то. И э, многие пациенты, и на пап есть эти исследования, которые замечали при применении окситоцина, э, ну, экспериментально доказано, замечали эти изменения, поэтому наша задача здесь, так скажем, не жить в древности, не бояться использования современных методик, и я напомню, что касательно окситоцина, его используют, по крайней мере, достаточно активно точно немцы, он есть немецкий окситоцин в виде назального спрея, и его назначают, и также иногда... Он может назначаться в, забл... в заболеваниях, где у нас. Ну, понимаете как? Вот э, есть гипертензия э, крупных скелетных мышц, особенно какой-нибудь выраженный миосоциальный синдром. И в инструкции по окситоцину, хотя и написано, что он вызывает тензию да, мышц, но в, э, вызывает он тензию конкретных. Да, мышцы, в основном это связано с стимуляцией матки, но вот э, так как он обладает э, закрепляющим таким больше э, седативным эффектом, при, э, ну, это вот очень в кавычках, опять же, седативным, и э, этот эффект нужно долго-долго-долго описывать, и вот если долго-долго описывать, какой это эффект, какие чувства, какие эмоции вызывает окситоцин, Сейчас в конце всплывет подсказочка видео, вы можете больше узнать о его да, эффектах именно. Я уже снимал про это видеоролик, сейчас будут везде подсказки всплывать. Но если говорить о том, что вот благодаря этим эффектам, да, которые выше в этом видеоролике представлены, окситоцин позволяет, соответственно, человеку избавиться от повышенного невротического состояния, от повышения тонуса в мышцах, да, снижает неврологические и патологические проявления. Ну и получается, что человек очень в короткое время, еще не купировав заболевание, которое мы к привели, да, ну, допустим, там тереотоксикоз еще не подобрали эту дозировку и прочее, но уже стал чуть поспокойнее. Мы уже его привели в зону, но ну, более-менее комфорта, какого-то комфортного существования. Но, опять же, повторюсь, невозможно назначить окситоцин себе самостоятельно. Вы просто не учтете весь патогенез э, заболеваний, потому что, конечно же, ну, то есть здесь целый ряд э, болячек каких-то нужно учитывать и целый ряд показаний и противопоказаний. Также, э, соответственно, конечно, окситоцин может использоваться и в качестве монотерапии, то есть в качестве одного единственного препарата в лечении некоторых расстройств психологического и психиатрического спектра. Но обязательно под присмотром эндокринолога. Но это современный подход, да, когда вот мы на канале говорим о психологии. Это современный подход, когда психология объединяется с эндокринологией и мы даем реальные результаты в короткие сроки. При этом мы э, применение экцитацина, оно будет иметь стойкий эффект. И на папмеде там где-то, ну, если дойдет дело до ссылок, я не поленюсь. Если кому-то нужны будут доказательства, ссылки, просто вот сколько я не делал, вы не читаете там. На DSM делаю ссылку, да, доказательно вот это вот все пишу. Никто не читает, не заходит даже вопросы там в комментариях, откуда вы это взяли, хотя ссылка на DSM лежит значит, там на какие-то еще исследования лежит. Я все проговорил, что в описании видеоролика это есть. Нет, в комментариях начинают спорить об очевидных вещах. Вот. Ну и, соответственно, опять же, только при некоторых, соответственно, расстройствах, да, действительно, показан, может вызвать стойкую ремиссию. И, соответственно, стойку это значит, что вы не будете годами ходить к психиатру, к психологу, а есть возможность в каких-то моментах зафиксироваться в достаточно положительном состоянии. Также нарушение оргазмии у женщин иногда лечат тоже небольшими дозировками окситоцина. Вот такие вот небольшие факты о нем. А Более подробно о его эффектах, пожалуйста, вот сейчас в подсказочках всплывут видеоролики. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Дорогие друзья, желаю вам Здоровья! Не забудьте написать мне комментарий и подписаться на канал, конечно же, нажать колокольчик, чтобы быть в курсе новостей.